Привет всем! Вы на канале Процветок. С вами Пашкевич Анна. И это видео снова про рассаду, в котором мы обсуждаем такую тему, как янтарная кислота. Из этого видео вы узнаете, что такое янтарная кислота, где ее можно встретить, каким образом она помогает нашим растениям. Также я покажу на своем примере, как работает янтарная кислота в рассаде. И практически в конце видео я озвучу и покажу вам тот Пока еще секретный продукт, который будет поддерживать наш организм, так как поддерживает янтарная кислота рассаду. Итак, янтарная кислота в природе встречается во всех растениях. Также она встречается в янтаре. Собственно, там она была впервые обнаружена и поэтому получила свое название янтарная кислота. Для чего нужна растениям янтарная кислота? Две основных функции выполняет эта органическая кислота в растениях. Первая защитная, вторая стимулирующая. Поскольку янтарная кислота находится во всех растениях, соответственно, она принимает очень важное участие в жизни и развитии любого растения. Например, янтарная кислота обеспечивает поступление кислорода в клетки и в ткани растения. Она участвует в метаболизме, она способствует вырабатыванию различных ферментов, которые включают соответствующие защитные функции у наших растений. Поэтому янтарная кислота, как я уже сказала, еще раз повторюсь, очень важное органическое соединение для нормального роста и развития любого зеленого растения. Поэтому неудивительно, что янтарную кислоту можно очень часто наблюдать в составе различных стимулирующих препаратов, антистрессовых препаратов. Также янтарную кислоту любят добавлять в различные корни образователя. Поскольку для яндарной кислоты характерна одна из основных функций, а именно стимулирующая, именно яндарная кислота способствует нарастанию корневой системы. Сейчас наши растения находятся в стадии рассады, а самая важная функция рассада это именно наращивание корневой системы, поскольку затем мы выносим растения в грунт, и там они уже начинают наращивать и верхнюю или наземную часть и переходить в стадию цветения и плодоношения. Поэтому янтарная кислота является очень важным и незаменимым органическим соединением, который необходимо применять именно на рассаде. Каким образом применять янтарную кислоту на рассаде? Можно, например, добавлять ее в воду и поливать наше растения. Также можно янтарной кислотой ввести опрыскивание в вегетативной или зеленой части нашей рассады. Янтарную кислоту можно встретить в двух видах, в виде порошка и в виде таблеток. Порошок это будет чисто янтарная кислота и тогда дозировка для приготовления рабочего раствора будет составлять 2 грамма на 10 литров воды, если у вас растения хорошо сформированы и до 5 грамм на 10 литров воды, если растения сформированы плохо. Например, у меня на столе стоит рассада, которая около месяца. И если вы посмотрите, то вы увидите, что вот эта рассада хорошо сформирована. И соответственно здесь дозировка может быть чистой янтарной кислоты меньше, как я уже сказала, 2 грамма на 10 литров воды. И вот эта рассада менее сформированная. Соответственно мы будем готовить более концентрированный раствор янтарной кислоты, как я уже сказала, 5 грамм на 10 литров воды. И проливать данным раствором нашу рассаду под корень. Как часто проливать рассаду под корень? Все будет зависеть от тех условий влажности и от состояния грунта, в котором вы выращиваете рассаду. В среднем раз в 7-10 дней. Это стандартная схема полива рассада. Также можно найти янтарную кислоту в аптеке в виде таблеток. И обратите внимание на ту дозировку, которая будет указана на упаковке. Если там будет 0,1 грамм гентарной кислоты, то тогда мы будем растворять 2 таблетки на 1 литр воды. Если мы найдем таблетки в дозировке 0,25 грамм, тогда мы будем растворять одну таблетку на 1 литр воды. И также будем проливать рассаду под корень. Если же мы будем обрабатывать янтарной кислотой наше растение по листу, то, соответственно, рекомендация уменьшать дозировку янтарной кислоты в два раза. Например, вы можете приготовить рабочие растворы, пролить растение под корень, тот объем жидкости, который у вас останется, в два раза разбавить водой и затем пройтись по растениям по листовой поверхности. А сейчас я бы хотела вернуться снова к той рассаде перцев, которая находится у меня на столе, и показать вам, как же работает янтарная кислота на конкретном примере. Эти перцы были высеяны одинаковый сорт, в одинаковый грунт, в одинаковое время. И, как я уже сказала, эти менее сформированы, эти, как вы видите, более сформированы. И вся разница в том, что сформированные перцы проливались под корень янтарной кислотой дважды в последние две недели. То есть раз в неделю. Также хотела добавить, что две недели назад, когда эти перцы ехали со мной на место съемок в офис, была достаточно прохладная погода, перцы в прямом смысле подмерзли. И тогда, помимо того, что я проливала их здесь под корень янтарной кислотой, я также обрабатывала и разбавленную в два раза раствором янтарной кислоты по листу. Соответственно, можно наблюдать тот эффект работы янтарной кислоты на моих растениях. Весной приходит время заниматься не только рассадой, но и своим здоровьем, поэтому сейчас я вам расскажу о том секретном продукте, о котором упоминала в начале видео. Скажу честно, этот продукт мне посоветовали мои коллеги, которые его принимали и продолжают принимать с целью восстановления запаса витаминов, микроэлементов, макроэлементов в организме, с целью активизации работы иммунной системы, очищения и общего оздоровления. Этот препарат является настоем биокедра из дальневосточной кедровой шишки. Перед применением я собрала отзывы у своих коллег, также отзывы в интернете, изучила состав и инструкцию настоя биокедра и удивилась, что данный препарат содержит 134 полезных компонента. Это различные витамины, минералы, аминокислоты. Настой биокедра полностью очищен от смолы и соответственно представляет собой целый кладезь полезных компонентов для восстановления нашего организма. Применять настой биокедра просто, достаточно следовать инструкции. Один пакет заваривать в 1 литре воды, настаивать 7-8 часов и затем применять два раза после еды по 50-60 мл. Получается достаточно тонизирующий и ароматный напиток. Биокедр я покупала на Valberis, также его можно найти на официальном сайте производителя. Ссылка будет в описании к ролику. Поддерживайте рассаду янтарной кислотой, свой организм настоем биокедра. Оставайтесь на канале про цветок, впереди много интересного.